ребят всем здорово, всем здорово, всех приветствую на своем youtube канале завтра будет конкурс на тысячу рублей пишите обязательно условия конкурса это естественно подписка в описании информации подписка на основной канал подписка на второй канал и подписка на телеграм-канал вот выполняйте эти три условия и завтра косарь может быть ваш мы кстати еще решаем как разыграть этот косарь то ли сделать три места то ли 10 мест по 100 рублей и вообще даже думаем, как, как разыграть, деньгами или в игре, или как вообще. Ну, ребят, пишите в Телеграм вот, свои предложения, как разыграть эту сумму. Всех завтра жду на стриме в 12 часов. Будет розыгрыш. Вот, косаря. Всем пока.